всем привет друзья сегодня расскажу о курсе генератор хрустящих купюр автор значит нам пишет сразу что мы будем получать четыре с половиной тысячи в день без вложений без опыта без знаний значит что хочу сказать сразу когда зашла на страницу продажника первым делом пыталась найти здесь какое-нибудь видео о сервисе в котором работает ничего нет никаких скриншотов сервиса, ни видео так, 290 рублей курс зато стоит ну, как бы мысли разные, да, приходят в голову дешевый курс и никакой, в принципе, информации нет на сайте, мы привыкли, да, что обязательно вначале у нас есть какое-то видео где автор или в режиме реального времени зарабатывает деньги или он показывает нам сервис, там, скриншоты какие-то что-то хотя бы такое должно быть. Но ничего нет. А сразу напрашивается мысль на то, что, а, возможно, автор не ну, просто нашел какой-то сервис, да, показывает нам, сам на нем ничего не зарабатывает. Ну, вот опять сейчас буду листать, может, пропустила, не знаю, но какие-то отзывы. А, понятно, да, какие отзывы. Так, что еще здесь? Так. Регистрируемся на сервисе, выполняем несколько действий и выводим деньги. А, ладно, так, более двух часов в день. А, в принципе, ну, вообще никакой нет информации. А, значит, что в самом курсе? А, на самом деле в курсе достаточно интересный сервис, который, в принципе, он существует, он работает. Да? Уже был когда-то подобный курс. Такого плана, значит, заработок. Есть специальный сервис, который фиксирует посетителей на сайте, да, и собирает их аккаунты ВКонтакте для дальнейшей уже связи с, с ними, да. В принципе, таким сервисом пользуются люди. Я сама лично знаю таких людей, но не этим сервисом, а другим. В прошлом курсе, в, по в похожем, да, там показывали сервис, на котором существует ежемесячная абонентская плата в размере, по-моему, 900 рублей. То есть, если вы привели заинтересованных людей, они будут покупать вот эту услугу каждый день, и вы там будете зарабатывать каждый месяц там, 300 рублей, по-моему. Здесь нет, здесь я зашла на этот сайт, посмотрела, там единоразовая оплата в 1000 рублей. Вот. и как бы вы там получаете, по-моему, 30%, что-то такое, там, несколько уровней реферальной программы. Ну, такого плана, в принципе, работа. А, в курсе автор, ну, также он рассказывает, где брать этих заинтересованных людей, а, для того, чтобы, да, они регистрировались по вашей ссылке и работали на сайте. Ну, вообще, как бы, ничего там такого плохого в курсе я не нашла, потому что в сервис я перешла, он существует. Все там работает. Как бы можно, в принципе, попробовать такой вариант. Но это надо постоянно делать эту работу. Если делать ее ну, как без вложений, да, искать людей. То, точнее, нужно напрямую писать им, владельцам сайтов, да, с предложением вот такого вот сервиса, чтобы увеличить конверсию. Ну, я не знаю, будет там кто-то, какие-то владельцы сайтов с этим заниматься. Возможно, у крупных сайтов. Есть какие-то работники, которые будут потом людям ВКонтакте там что-то писать. Я, честно говоря, этот метод, ну, я для себя не рассматриваю. Это очень много времени нужно тратить на работу. Ну, в принципе, понравилось одно. То, что автор курс по цену поставил 290 рублей. Не то, что некоторые у нас там цены ставят по 700 рублей, по 900, а по факту там... Возьмите партнерскую ссылку, да, и спамьте там ВКонтакте. Хотя бы что-то вот человек предложил и более-менее такую цену поставил. Ну, в принципе, я думаю, вы все поняли, да, суть работы а, данного метода. Поэтому тут уж сами решайте, нужно вам это или нет. А, я, наверное, на этом буду заканчивать. Да, кстати, да, вот инструкция в текстовом формате, видеоурока урока нет. Ну, там все понятно написано, вообще разберется там каждый. Ладно, все, спасибо всем за внимание, всем пока!